знаете, песня такая в тему, то самое чувство когда-то на волне, правда? Кто, кто ощущает, что мы на волне вообще? Да, да, да, да, все именно так. И у нас есть для вас, знаете, потрясающий сюрприз, которым я сейчас поделюсь. Мы поговорим с вами о том, что такое пассивный доход, как это будет выглядеть сейчас, потому что мы же с вами понимаем, что когда мы выходим на рынок Европы, там много чего? далее, да, там много людей, там много долей, соответственно, там много денег. И можно включать мою презентацию. Давайте мы… Э, у нас немножечко поджимает с вами время, поэтому я буду коротко говорить, хорошо, но я знаю, что для многих из вас уже знакома эта тема, и… Вот эта вот поделенная ответственность за успеха, который так вообще прекрасно рассказал Сергей, когда он говорил о теме краудфандинга, это очень такая знаете мощная вообще идея. Это очень мощная идея сопричастности к успеху и неуспеху того, чем мы с вами занимаемся. И я знаю, что у нас очень лакомый такой да, кусочек есть в предложении в коммерческом, который мы делаем нашим партнерам, та идея, которая очень многих привлекает на самом деле, та идея, которая потрясающе сильна, та идея, которая дает определенную такую зону безопасности людям, которые заходят в бизнес, которые покупают франшизу, теперь это будет называться лицензия, это идея безусловного пассивного дохода. Поскольку мы с вами понимаем, что ну, есть много людей, которые так или иначе занимались сетевым бизнесом и имеют какой-то, может быть, негативный опыт, имеют какой-то печальный осадок. Да, я столкнулась с тем, что достаточно много даже болезненных опытов. Для тех людей, которые имеют вот, ну, которые занимались сетевым бизнесом, да. И когда даешь вот эту вот зону безопасности, когда есть вот этот вот безусловный пассивный доход, который основан на сопричастности к бизнесу на начальных его этапах, это, согласитесь, очень многим помогает наверняка из вас закрывать сделки, правда? Кто с этим сталкивался вообще? Да. Давайте еще раз поаплодируем автору и генератору этой идеи. Вообще. Сергей, спасибо тебе большое. Это, это действительно очень сильно, это действительно очень сильно. И краудфандинг это сейчас тема, которая все больше и больше набирает обороты в мире вообще, тема, которая дает возможность быть сопричастным и к благотворительным проектам, и к творческим проектам. Я сама финансировала, там участвовала, точнее, в финансировании фильма, который моя подруга снимала с детками из детских домов. Некоторым из вас я рассказывала эту историю. И благотворительные проекты, да, и там вот сын моего друга тоже выпускал альбом, собирал деньги. В общем, это такая идея, которая все больше и больше набирает обороты. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть, как это вот изначально выглядело вообще сейчас, да. Мы с вами говорили… А я забыла кликер. В общем, девочка и кликер, да, вещи практически несовместимые. Я попрошу вас щелкать, хорошо? Мы с вами говорили о рынке России. Изначально фонд нам был обещан с долей рынка России, и рынок России приблизительно, мы с вами говорим о населении, примерно в 146 миллионов человек. Расчеты могут быть разные, но так или иначе. И мы с вами просчитывали, в принципе, доходность, которая была на ры... которую мы просчитывали с вами по долям, это была доходность конкретно на рынке России. Я давайте сейчас напишу кое-что, просто немножко освежу, как мы считали это все. У нас готово, да? А, у вас будет трансляция на экраны по бокам. Будет, да, у нас трансляция на экрана по бокам? А давайте поэкспериментируем. Так, одна доля. Есть там что-то? Вы видите что-то на экранах по бокам? Не видите, хорошо. Тогда мы не будем писать. Я вам просто напомню, как мы просчитывали вообще да, рынок России. Чтобы понять, на каком рынке мы в принципе будем работать, с какого рынка мы планируем взять свой процент, нам нужно примерно оценить вообще, как оно, как оно будет играть. И мы для расчета брали… Когда-то мы брали 1 миллион водителей на рынке России, когда-то мы брали 5 миллионов водителей на рынке России, когда-то мы считали такие, знаете, начальные этапы, брали там с кем-то 100 тысяч рассчитывали, потому что мы же с вами, мы с вами понимаем, что когда сейчас начнется подключение водителей, сразу не немедленно миллиона, не 5 миллионов не будет. Да? Мы с вами понимаем, что бизнес растет постепенно, что он начнется с каких-то малых начал, но если брать в целом, как пример расчета, 1 миллион водителей, то доходность по одной доле будет там, смотря какие ну, изначальные параметры брать, будет... Ага, спасибо. Если мы берем с вами 1 миллион водителей, Давайте с вами даже посчитаем по минимуму. Да? Интересно же, сколько будет одна доля. Посчитаем по 20 рублей в день. И давайте возьмем с вами 25 рабочих дней в месяце. Чтобы, ну, мы понимаем, что многие таксисты на самом деле работают каждый день, они работают без выходных, но давайте возьмем некий такой средний, вот, средний показатель 25 рабочих дней в месяце. Какой оборот в месяц у нас получится? Опаньки, как мы умеем считать свои деньги? Сколько? 500 миллионов, совершенно верно. 500 миллионов. Фонд распределения, о котором мы с вами говорим, равен у нас скольки процентам от общего оборота? О, да, вы знаете, 20%. процентов. 20% процентов от 500 миллионов? 100 миллионов, совершенно верно. И 100 миллионов мы делим на какое количество долей? На миллион. Соответственно, одна доля… Одна доля у нас приносит где-то приблизительно 100 рублей. где-то приблизительно 100 рублей в месяц. И дальше мы с вами просчитывали, мы многократно это делали на презентациях, я сейчас не буду уже повторять вот всю эту динамику расчетов. Мы просчитывали, какая получается в принципе доходность в год, да, какая получается рентабельность, насколько это интересно. Мы сравнивали с вами это, поскольку мы речь ведем о безусловном пассивном доходе, то есть это все не зависит от того, подключает ли человек водитель или нет, продает он франшизы или нет. Это один из трех видов дохода, о которых мы говорили. Безусловный пассивный доход, когда просто есть выплаты по долям. И мы просчитывали, сравнивали это с другими активами, которые приносят какую-то доходность, как банковские вклады, недвижимость, какие-то другие бизнесы. Это было достаточно интересно. Мы вели с вами речь, теперь можно вернуть на презентацию. Мы с вами вели речь о рынке России. И сейчас в этот же пирог, я очень часто, да вы знаете, на презентациях рисовала пирог для большей наглядности, который делится на такой миллион кусочков. В этот же пирог сейчас добавлен следующий слайд. Рынок СНГ. 282 миллиона человек всего проживает на этом пространстве, а наш пирог все так же делится на 1 миллион долей. По-моему, друзья, это достойно аплодисментов вообще, да, потому что пирог вырос, каждый кусочек вырос, и это очень приятно, потому что наша доходность растет. И сейчас, когда мы с вами заходим на рынок Европы, Рынок Европы, это у нас, можно следующий слайд, это будет отдельный пирог прекрасный, 680 миллионов человек проживает в Европе по данным Википедии, и точно так же это будет делиться всего лишь на 1 миллион долей. Как-то слабенько аплодисменты, мне кажется, да? На 1 миллион долей. Вы только посмотрите, в 3 раза больше, да, почти в 2,5, в 3 раза больше, а такое же количество долей. Но это еще не все. Сейчас, э, знаете, я даже сама немножко замираю, потому что мы сейчас с вами посчитаем примерно, какая доходность будет у нас с вами с рынка Европы, поскольку абонентская плата с рынка Европы будет другой. Мы с вами понимаем, да, 20 рублей даже для Москвы и Питера это, ну, то такое вообще. Они даже не понимают, что это за деньги, что, что это за деньги 20 рублей. А уж Европа-то и подавно. Поэтому можно следующий слайд. Европа. Население 680 миллионов человек. Это 1 миллион долей. Абонентская плата следующая. Если мы возьмем так же с вами, да, вот для равнозначности оценки, давайте возьмем точно так же 1 миллион водителей, чтобы у нас были равные примерно параметры, и мы сравнили просто доходность рынка России СНГ и доходность рынка Европы. 1 миллион водителей – это на самом деле меньше 1% от населения. И мы сегодня, вот и вообще с европейцами мы уже разговаривали, естественно, да, и с представителями там из Чехии разговаривали, и в Швейцарии разговаривали, из Швеции, из Италии, и Испании очень много людей действительно интересуются этим бизнесом, и многие говорят, что идея попутных перевозок им достаточно интересна, поэтому 0,15% от количества населения это, конечно же, очень смешная цифра, но давайте возьмем ее для основы. 1 миллион водителей на рынке Европы. Следующий слайд. Абонентская плата на рынке Европы будет приблизительно 1,5-3 евро в сутки. Примерно. В зависимости от того, какой уровень цен на рынке данной страны, либо данного региона, 1,5-3 евро в сутки. Давайте посмотрим, какой доходности при миллионе водителей по долям это может привести. Следующий. 2 евро, мы берем для расчета 2 евро, даже не среднее арифметическое, просто возьмем 2 евро, умножаем на 1 миллион водителей, умножаем даже возьмем на 20 дней, потому что, конечно, европейцы не работают так много, как мы с вами иногда. Умножаем на 20 дней, получаем 40 миллионов евро, делим, следующий слайд, на берем 20% от этой обонплаты, да? фонд распределения точно так же будет 20%, это составляет 8 миллионов евро. И следующий слайд. Получается, что одна доля равна приблизительно, при одном миллионе водителей, порядка 8 евро. Это доходность, которую одна доля способна приносить, при том, что я знаю, что очень у многих… У кого вопрос вообще, сколько будут стоить франшизы на рынке Европы? Столько же. А теперь, знаете, у меня к вам еще такой, как бы, несправедливый, может быть, даже вопрос. Кто любит подарки? Ага, следующий слайд нам, пожалуйста. Очень мы любим подарки, и поэтому каждому участнику инсайта, этот слайд до конца, еще два клика там, в подарок каждому участнику 10 долей или токенов от рынка Европы и плюс 5 долей за каждого лично приглашенного партнера, который присутствует у вас на этом мероприятии. А поднимитесь, пожалуйста, те люди, у которых есть хотя бы один лично приглашенный партнер. Поднимитесь, станьте, станьте. Ага, хорошо. А теперь останьтесь стоять, у кого три больше. Ладно, садитесь, а то мы сейчас не будем завидовать тем, кто останется стоять до самого конца. Хорошо. Но и это еще не все, друзья. И это еще не все, потому что то, как развивается, то, какой маркетинг продуман вообще в нашей компании, это, это действительно очень щедро, это действительно очень, как сказать, заботливо. И знаете, в чем философия этого маркетинга? Философия этого маркетинга в том, что когда ты много даешь, ты много получаешь. Времена дефицитов, которые мы с вами жили, многие, многие здесь присутствующих, да, родились еще в советское время. Мы помним с вами эти времена дефицита, мы помним с вами эти очереди, мы помним талончики, мы помним, что для того, чтобы мне хватило, должно кому-то не хватить. Вот это время, эти времена уже закончились на самом деле, и большая радость и благодать, что мы с вами живем во времена изобилия. Это означает, что мы можем щедро делиться, это означает, что мы можем щедро отдавать, это означает, что когда мы много даем, мы много получаем. И я уверена, что многие из вас уже столкнулись с этими ну, принципами, по которым развивается сейчас мир. Вы уже наверняка столкнулись с этим здесь, в бизнесе, в своей жизни, и поэтому. Я вам вот это просто, знаете, так что-то сейчас так вот повело, прямо делюсь с вами своим жизненным принципом. Не бойтесь отдавать, не бойтесь делиться, потому что вам приплывет больше. В одной великой книге написано, что вы пожнете в 30, 60 или 100 крат. Это на самом деле так. Поэтому у нас компании много дают, потому что мы знаем, что мы много пожинаем, и эти рынки постоянно и постоянно растут. И следующий слайд в подарок будет каждому участнику, каждому владельцу франшизы сейчас. У каждого, у кого есть франшиза мини, будет 5 долей от рынка Европы в подарок. Франшиза стандарт 10 долей или токенов. И франшиза VIP 30 долей или токенов. Я прям, знаете, подожду, пока вы все это нафотографируете, и вышлите тем людям, которые ждут, конечно же, ждут, и слава богу, что у нас идет прямая трансляция, потому что, конечно, эта новость взбудоражит и обрадует огромное количество людей. Более того, это доли, которые будут подарены не просто каждому человеку, это будут подарены доли на франшизу. То есть, если у вас несколько франшиз, это означает, что вы получите несколько подарков. Но знаете, какой вопрос на самом деле стоит во всем этом? Подарки — это, конечно, здорово, но мы с вами понимаем, что для того, чтобы развивать бизнес на рынке Европы, нам нужны кто там? Партнеры, конечно. Для того, чтобы развивать бизнес на рынке Европы, нам нужны там люди, которым будет интересно развивать этот бизнес. Люди, которым будет выгодно развивать этот бизнес. Люди, которые будут иметь долю от развития и масштабирования этого бизнеса. Более того, возможно, что кому-то из нас будет интересно, правда, поехать в Европу и поразвивать там, вот, например, Швейцария, да, да, Швейцария, Чехия, Италия, очень даже, знаете, даже Кипр, вполне себе интересные страны для ведения бизнеса. И для того, чтобы, в общем-то, приготовьте, пожалуйста, следующий слайд, еще пока не включайте, для того, чтобы, для того, чтобы это было, ну, прям совсем интересно, чтобы вдохновить, может быть, многих из нас учить английский язык, например, или оформить шенгенскую визу, есть определенная промо, которая будет действовать до конца октября. Промоушен на продажу франшиз либо лицензий, которые действуют до конца октября. И сейчас включите, пожалуйста, слайд. Угу. При оплате мини, это 11500 рублей, будет 30 долей или токенов. Следующий. Стандарт. При оплате полной это 100 долей, при оплате в рассрочку 50 долей. И следующее. VIP 300 и 150 соответственно. И следующий слайд давайте. Вот, в общем-то, друзья, и давайте, наверное, верните, пожалуйста, предыдущий, да, где у нас доли. Вот это то, друзья, как мы, с каким настроением, с каким, скажем, настроем мы входим с вами в рынок Европы. Потому что э, я хочу, чтобы мы все с вами понимали, что то, что мы несем, те ценности, которые мы несем, это является благословением для мира. То, что мы с вами несем с собой, своим состоянием, своим бизнесом, это мы решаем потребности, решаем нужды людей из разных категорий. С одной стороны водителей, с другой стороны пассажиров, с третьей стороны тех людей, которые участвуют в развитии этого, в продвижении этого процесса. С чем я нас всех и поздравляю, и желаю вам активного и жаркого октября.